Короче, всем привет, ребята, всем hello. Сегодня у нас наконец-то выходит на канале ролик. Но ну, а перед началом данного ролика советую подписаться на наш новый дискорд сервер. Ссылочка будет в описании. Сегодня мы с вами будем создавать персонажей подростков Sims 4. Но еще раз повторяю, подпишитесь на дискорд и мы продолжаем. На нашем дискорд сервере вы найдете несколько видов развлечений, от вопросов по каналу. Общение с участниками чата До новых роликов и мемов Так что переходите на наш дискорд сервер По ссылочке в описании Итак, теперь я снова с вами Давайте начнем с этого подростка а, Так Я хочу немножко изменить его лицо Во-первых, убрать аксессуары вообще а, Немножко поменять лицо Глаза, что-то мне не нравится вообще в них вот, вот такие хотя бы глаза. Ну и, в принципе, мне нравится то, что здесь сделано уже игрой. Но я хочу все-таки немножко поменять. Смотрите, что я хочу поменять. А, старшая школа, выбираем вот эту прическу. Потому что нам здесь... А, либо давайте, может быть, примерим вот эту. Хотя нет. Вот это точно не пойдет. Давайте вот эту оставим. Во-первых, худеем. Во-первых худеем, во-вторых, делаем вот так вот. Норм вроде. Но надо поменять одежду. Это обязательно заходим в нашу одежду. Выбираем Sims 4 наборы. Старшая школа. Выбираем здесь вот эту маечку. Она просто моя самая любимая. Это футболочка, как ее можно назвать футболка с майкой просто моя самая любимая вот вот эти вот джинсы и в принципе все а, что еще хочу вот эти хочу хотя не надо оставить допустим вот вот эти черные надо оставить кстати ребята забыл напомнить Сейчас на Ютубе происходит просто ужас, поэтому я на время утих, на время ушел. А, на Ютубе происходит ужас. А, что именно? А, нам закрыли ютуберам полностью монетизацию. Монетизации нету абсолютно сейчас, мы не можем монетизировать контент. Поэтому нам нужна какая-то дача с, с вас, просто люди. А, моя самая драгоценная, просто самая драгоценная, что вы можете... Просто создать для меня Это поставить лайк, подписаться на канал И нажать на колокольчик Сделайте это обязательно, если смотрите данный ролик Потому что я буду знать, что вы существуете Вы смотрите И это для меня отдача Просто Самая лучшая отдача, которая может быть Спасибо за просмотр и прослушивание Всего этого ну, Давайте дальше Так, я хочу добавить пирсинг Хочу добавить пирсинг. Обязательно. Кстати, извиняюсь за то, что у так долго не было. Но пришлось утихнуть ну чуть-чуть. Пришлось. Ну вот, простите, что у меня долго не было. Я давно хотел вернуться на YouTube, но как-то не было времени. Что-то помешало мне. Так, ну в принципе, этот подросток у нас готов. Мне он нравится. А хотя подождите, я хочу немножко все-таки поменять форму носа, подождите, надо. А хотя он мне нравится, но я хочу поменять себе глаз. Может быть какой-то вообще линзу кастомную поставить. Кастомную линзу. Может быть вот такие. Хотя не такие стрёмно. Может быть вообще, подождите. Такие. Как считаете, народ, что лучше ставить? Типа, может быть, вообще вот такие вот просто оригинальные, но что-то мне не очень нравится. А, хочу что-то неоригинальное, хочу что-то кастом. Блин. Что же поставить, ё-моё. Люди, помогите. Может быть, вообще вот такие глаза. Давайте вот такие. Хотя нет. Давайте все таки вот такие, может быть, посветлее что-нибудь есть. Посветлее ничего нету. Вот посветлее ничего нету. Кстати, люди чат. Вот сейчас просто я хочу спросить у вас, менять ли мне микрофон, типа я хочу новый купить. А, с этим остаться или купить качественный, более типа за 8000 рублей, там за 9000. Мне типа купить новый микрофон или пока что с этим побыть. Я могу, в принципе, у меня есть сумма, на которую я могу купить микрофон, типа, новый, э, в магазине просто прийти купить новый, абсолютно новый микрофон. Типа люди мне покупать или нет, новый микрофон. Вот оцените качество звука, что лучше, типа, оставить пока этот или купить новый. Я вам, наверное, знаете, что? Я в дискорде скину микрофон, типа который я хочу купить, поэтому подписывайтесь на Дискорд сервер, там будет фоточка микрофончика, который я хочу купить. Я ее выложу, как только увижу, что на Дискорде появился актив. То есть, если вы перейдете, там фотки нету, то знаете, что я просто еще ее не выложил, скоро выложу. Поэтому следите за новостями в Дискорде. Ну и в принципе, этот персонаж мне нравится, что больше нечего менять. Вот этого персонажа из подростков я хочу поменять больше всего, потому что он мне что-то не очень как-то на подростка не похоже. А что я хочу первым изменить, это нос обязательно меняем. Мне он не нравится, мне больше нравится где-то такой нос. Да, мне больше нравится где-то такой нос. А потом взять, купить, ой, поставить сюда вот такие вот оставить давайте вот такие губы оставим типа накачанные <coughs> хотя они не, не накачанные ну типа пусть так будет мне нормально я хочу знаете что поменять хочу сразу добавить макияж потому что я знаю что у нас э, лицо без макияжа это уже не лицо а, так старшая школа выбираем новый новые стрелки новые в принципе прикольно разработчики стали макияж получше делать мне он даже нравится больше чем кастом кастом мой макияж который установлен мне он даже нравится больше начинает что еще подождите макияж мне надо а, что еще типа давайте вот этот вот этот просто идеально будет посмотрите что уже получается ну прикольно типа, реально прикольно как у нас макияж популярный в тиктоке в тиктоке я тоже сижу но страничку я вам пока не покажу когда она станет более так популярна, то я вам скину страничку в тиктоке этот губы вот эти или вот эти идти. может быть реально что-то нестандартное сделать может быть вообще вот такие или такие все все мне нравится мне нравится все вот то что мне нравится то мне нравится просто посмотрите плюс если сейчас добавить еще кастомные линзы какие-то голубые там допустим не знаю какие-то давайте посмотрим черные линзы ⁇ -мо ⁇ как это красиво вот реально получилось получше, чем было. Зеленые какие-то линзы, такие вот линзы. А. В принципе прикольные. Но это еще не все, что я хочу добавить. Это еще не все, что я хочу добавить в макияж. Как бы. А, вот, а, нет, это уже оригинальные пошли. Может быть, вообще... Вот такие... Посмотрите просто, что получилось. Ё-моё. Но это ещё не всё. Это еще не всё. Хочу добавить тоже пирсинг. Аксессуарчики. Вообще вот такой. Хотя не такой слишком некрасивый будет. Смотреться. Давайте вот такой. Какой-нибудь... Тоже красный. А, ой, вот этот с не снялся. В принципе, мне кажется, что это красиво. Вот. Какой-то тиктокерский макияж. Получился. Ну, классно, типа. Даже тени не надо. Тени я не буду добавлять. Дальше по волосам. Чё? Давайте вот этот из старшей школы вот вот вот вот вот мне кажется вот эти волосы идеально подходят к этому макияжу просто дальше джинсы я хочу а, я видел такие здесь крутые джинсы ⁇ мой закачайте а, хочу такие зеленые или допустим белые блин. вообще вот такие хотя давайте-ка еще посмотрим мне здесь нравятся вот такие а, белого, вот реально белого цвета а, и добавить что-то такое я не хочу такое о, -о, -о! А может быть вообще здесь есть а, что-то немножко нестандартное может быть вообще вот такие как много всего крутого может вообще а белое что-нибудь есть а может вообще вот так вот оставить типа белый вообще костюм прикольно получается и белые кроссовочки кроссовочки белые где они здесь были они же были просто я же помню что вы здесь были где-то я их встречал уже я вот белые кроссовки эти постоянно теряю, не умею, где они, где, где, где, где, где, где, где, вот, вот, вот, вот, вот, прикольно, вот реально прикольно. Дальше хочу добавить, допустим, аксессуары какие-то еще. Точно не забыть ногти, не забыть ногти, обязательно их сделаем красного, тоже какого цвета, давайте найдем, или допустим, вот такого, вот, все, нашли, все, нашли, нашли, а дальше, так, перчатки мне не надо, браслеты, го-браслеты посмотрим, дайте, покажите, а их вообще не... их не видно будет здесь, ладно, допустим, Допустим, я знаю. Я понял. Я... Так, а если что-то на. Так, головный убор не надо. А может быть вообще. А, аксессуары здесь тоже не будет видно. Ну ладно, хотя бы ногти. Все, в принципе, персонажи мы закончили. Это вот такое вот получилось создание. Классный персонаж. Давайте поближе взглянем. А, мне нравится. Вот макияж мне и причетка здесь вообще нравится. То есть как бы это за отдельный лайк, за вот такой вот макияж. Белый костюм, мне кажется, тоже круто очень. Выглядит просто круто. Очень. А, у нас здесь еще есть вот такой вот человечек себе и персинг добавлял да добавлял но в принципе вот такие вот персонажи получились сами смотрите мне они оба нравятся в принципе красивые сегодня выйдет еще ролик если я увижу что здесь есть какой-то актив вот прям совсем чуть-чуть я выпущу еще ролик это будет ролик про создание какого какого-то стримера потом узнаете какого в Sims 4